Наталья, добрый день. Ага. Наталья? Так, да, меня слышно? Да, слышно. Все прекрасно. Ты да, я могу начинать. Да. Так, мне бы хотелось включить демонстрацию экрана. Так, всем добрый вечер. Меня зовут Наталья Скачкова. И я преподаватель английского, и я бы хотела рассказать о своем опыте обучения за рубежом. Два, два, два года назад я проходила профессиональный тренинг в течение двух недель в Лондоне. Это был такой мини-курс для преподавателей. И я считаю, что это, именно этот опыт дал большой профессиональный Заряд моей карьере. В данный момент я специализируюсь на преподавании высоким уровнем и подготовке к международным экзаменам IELTS и Cambridge Exams. Но так было не всегда. В самом начале моей карьеры, как и многие преподаватели, я преподавала и начинающим, и низким уровнем, хотя уровень моего языка был довольно высокий, но вот не было еще такой профессиональной уверенности. И в тот же самый момент я проходила онлайн-курс, чтобы получить сертификат TSOL. И этот курс предполагал двухнедельную практику. Ее можно было пройти онлайн или в одном из партнер, партнерских образовательных центров. Я выбрала Лондон, потому что как преподаватель английского я, конечно, мечтала там побывать и еще и поучиться. И да, я бы хотела рассказать, как проходило наше обучение. С чего состояла программа? У нас в течение двух недель, с понедельника по пятницу, с 8 утра до 4 дня были тренинги для преподавателей. Мы также посещали школу английского языка, где наблюдали за занятиями, иногда нас подключали в проведение уроков. Также была культурная программа, да, здесь у нас было чаепити в Британском музее, у нас была поездка в Оксфорд и другие мероприятия уже а, там, по нашему желанию. И в свободное время такие были встречи преподавателей, а, такие международные метапы. Если а, сказать кратко о преимуществах, то прежде всего этот опыт а, да, вселил в меня уверенность как профессионала. То есть во время обучения мы, ну, это как бы это не, не только языковая практика, да, это не просто общение на английском языке, но и обсуждение профессиональных тем. То есть мы обсуждали методику планирования занятий и о, при этом приходилось общаться с, то есть, с преподавателями из разных стран. Да? И э, я считаю, что не только в преподавании английского, но и в любой профессии такой опыт очень ценен. И, э, возвращаясь домой да, после э, такого обучения, ты чувствуешь себя ну, действительно каким-то таким вот уверенным в себе специалистом. И, э, вернувшись домой после этой практики, э, я решила что буду преподавать только высоким уровнем только готовить к экзаменам потому что вот такой энтузиазм и такой поток знаний который был там да помог мне определиться с, с моей специализацией большой плюс как мне кажется именно такого обучения что ты погружаешься с головой да, в, в сам процесс, потому что тебя не отвлекают какие-то бытовые вопросы или другие дела, которые обычно могут отнимать наше время дома. Здесь ты полностью сконцентрирован на, на учебе, и поэтому тебя, то есть ты берешь отпуск, не работаешь, например, если вы уже работаете. И это просто действительно очень большой поток знаний. Помимо этого, это, конечно, знакомство с культурой, что само по себе прекрасно в любой туристической поездке. Но здесь для меня, наверное, была небольшая, ну, как бы разрушение небольшой иллюзии. То есть я думала, что это будет действительно такая прекрасная комбинация обучения и отдыха, но на самом деле, если действительно серьезно подходить к обучению, то на так, Узнавания страны, особенно времени, много не было. то есть Поэтому я бы, наверное, закладывала прям отдельное время. То есть объединить все это довольно трудно. То есть если ехать учиться, то нужно действительно учиться. И, наверное, еще одно из сомнений, которое у меня было перед поездкой, это насколько будет комфортно интегрироваться в эту международную среду, потому что, живя в Москве, не работая в международной компании, мы, конечно, редко с этим сталкиваемся, что ты окружен людьми из разных стран, но, как оказалось, опыт был абсолютно положительным. То есть наш тренер, наша группа и новые знакомые преподаватели в школах, которые мы посещались, были настолько открыты и доброжелательны, что да, просто на удивление остались только положительные эмоции. И если подвести итог, на самом деле это не был грант, а это не была стажировка, это просто была моя инициатива поучиться и инвестировать в свое образование, и я считаю, что именно такая инвестиция, она показатель отношения к твоей профессии, да, и насколько ты серьезно хочешь развиваться в ней. И поэтому, я считаю, для любого профессионала именно вот такая инвестиция в свое образование, она не только как бы, строчка в резюме, да, что ты учился в Лондоне, но это прежде всего показатель для дальше, для ваших студентов или для работодателя, что насколько вы серьезно подходите а, к своей профессии и а, к своему развитию. И с этой точки зрения прошло два года, но я чувствую как бы, отдачу от этой инвестиции а, до сих пор. И поэтому я рекомендую всем, если есть такая возможность, да, обязательно получиться а, за рубежом. Даже двухнедельный а, тренинг. А, был очень насыщенным, и я считаю, даже если есть возможность а, учиться две недели, то а, это стоит сделать. Спасибо, у меня все. Спасибо большое, Наталья. Спасибо, да. А что, вот какое да. самое яркое впечатление осталось после учебы за рубежом? Я, я бы сказала, это подход к преподаванию в языковых школах в Лондоне. То есть мы были на занятиях, где абсолютно не использовались, например, учебные пособия. То есть все было построено на коммуникации преподавателей студентов. То есть для меня это показалось очень таким нестандартным, в какой-то степени даже революционным подходом, и да, это скорее всего такие вот знания, которые ты можешь получить и э, от своих одногруппников, да, потому что у всех разный background, и от тренеров, и от посещения даже учебного заведения, то есть там все по-другому, и это помогает тебе развиваться. Спасибо большое за ваш рассказ о вашем интересном опыте, Наталья. Спасибо за приглашение. Спасибо. Так, всего доброго. Uh -huh. До свидания.